Американский триллер 2008 года, режиссером которого стал японец Рюхей Китамура. Фильм можно смело причислять к слэшерам, потому что крови, конечностей и прочей тошнотворщины здесь предостаточно. Не относится к категории безыдейных фильмов о сумасшедшем мяснике. Здесь есть задумка и прекрасно проработан способ ее воплощения: непредсказуемый финал и постоянное напряжение. Не буду пересказывать сюжет, скажу лишь, что Винни Джонс исполнил роль маньяка до дрожи правдоподобной. Отличная операторская работа позволяет полностью погрузиться в происходящее. Временами хочется закрыть глаза и пропустить пару минут. А ведь я поклонник жанра с остальными нервами. Захватывающий, напряженный, с выдержанной пугающей атмосферой на всем протяжении. Приятного погружения в кошмар.